здравствуйте коллеги еще раз слышно меня видно супер значит будем по старинке со звуком пишут что звук есть Отлично. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Иванов. Я директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». И сегодня мы с вами поговорим о таком интересном нюансе, который российского бухгалтера часто пугает. Не всегда обоснованно, но тем не менее все новое оно воспринимается настороженно, поговорим о дисконтировании в бухгалтерском учете. Мы сейчас немножко, я подожду 3-4 минуты, пока все соберутся, а пока интересно собрать обратную связь. А многие из вас не первый раз приходят на наши вебинары. Вот напишите, пожалуйста, в чат, интересно обратную связь получить какая доля слушателей уже не впервые нас слушает, ну и, собственно, что нравится, что не нравится. Мы должны были вести этот вебинар, как и многие предыдущие, вместе с Людмилой Архивкиной, с моим коллегой, главным методологом сервиса «Мое дело». Ну вот... К большому сожалению, Людмила заболела, поэтому э, ей пожелаем скорейшего выздоровления. Я сегодня буду э, вести вебинар один. Ну, я надеюсь, что э, получится ну не совсем скучно, хотя, конечно, вдвоем обычно это гораздо э, интерактивнее и веселее проходит. Значит, о чем... Э, Сегодня будем говорить. Ну, во-первых, я расскажу о том, что такое дисконтирование в бухгалтерском учете, почему это не какая-то информация, не какая-то такая искусственная конструкция. Да, как многие говорят, что ой, что же это ж теперь бухгалтер должен смотреть не только назад, но еще и вперед, чего-то там придумывать. На самом деле это не совсем так. Мы помним, что бухучет, мне очень нравится эта метафора, о том, что бухучет – это такая ретроспективная штука, и принимать решения на основе бухгалтерских данных – это как очень быстро ехать вперед по автостраде на машине, у которой наглухо затонировано лобовое стекло, но при этом отлично работают зеркала заднего вида но ну, это, конечно, доля шутки в этом присутствует, но мы, конечно же, работаем с ретроспективой, с тем, что уже фактически произошло, и дисконтирование, на самом деле, это хоть и попытка приоткрыть калиточку в будущее, но, тем не менее, дисконтирование – это процедура, которая относится к уже совершившимся фактам хозяйственной жизни, и в этом смысле, Здесь ну, с ног на голову бухгалтерский учет не становится, и объективно во всем мире в первую очередь международный стандарт финансовой отчетности это уже давно принятая, нормальная часть процесса оценки активов и обязательств. вот об этом сегодня поговорим. Ой, спасибо за отзывы в чате. Очень приятно видеть такую обратную связь, что действительно здесь много кто пришел не впервые пишите, что нравится ну, будем стараться планку держать ну, давайте я как обещал да, Дудмиле обязательно пожелание передам выздоровление Очень хочется, чтобы она побыстрее вернулась что касается организационных моментов, их всегда довольно много возникает по ходу вебинаров, и я обычно в начале вебинара объявляю, и потом один-два раза еще для вновь прибывших в течение вебинара повторяю. Итак, значит, первый момент: сколько времени продлится? ориентировочно часа полтора. Я постараюсь уложиться вот в этот временной интервал. Ну, плюс вопросы. На наших вебинарах их всегда довольно много, и здесь уже зависит от того, насколько много их будет, и как быстро я смогу на них ответить. Но традиционно я на вопросы отвечаю в конце вебинара, то есть по ходу можно их задавать. Частично они, как практика показывает, снимаются, потому что мы дальше рассказываем о том, о чем вы успели спросить до того, как мы рассказали. Частично я отвечу на них в конце вебинара. Что касается записей, запись обязательно будет. После вебинара наши помощники свяжутся с вами и у них можно будет запросить презентацию. В презентации есть полезные для вас моменты, которые можно будет использовать в практической деятельности, плюс запись этого вебинара, плюс можно попросить, и они с удовольствием дадут доступ к записям наших прошлых вебинаров, ну, о чем мы уже успели рассказать. Во-первых, о всех новых федеральных стандартах бухгалтерского учета, то есть мы... Каждый новый ФСБУ рассматривали с точки зрения, как работать с его новациями. Это ФСБУ 5 запасы, это ФСБУ 25 бухгалтерский учет аренды, ФСБУ 26 капитальные вложения, 6 основные средства – и 27-й документы и документы оборот в бухгалтерском учете. Вот эти вебинары можно запросить. Рассказывали уже в этом году с Людмилой об учетной политике на 2022 год, как ее составить с учетом как раз новаций вот этих вот пяти, точнее, четырех ФСБУ, которые начали действовать с 2022 года. Рассказывали, если вдруг кому-то еще актуально, о годовой бухгалтерской отчетности за 21 год. Ну и, например, я рассказывал в прошлом году об упрощенной системе бухгалтерского учета, как организовать учет малышу для того, чтобы не использовать все сложные большие штуки, которые нужны крупному бизнесу. Тоже можно запросить этот вебинар. Вот что касается скажем так, повести дня. Ну и предлагаю начинать. У нас уже больше 300 человек. Не будем заставлять вас ждать. Итак, о чем я хотел бы рассказать в начале. Вебинар он логически разобьется на два блока. Я сначала расскажу о том, что за зверь такое дисконтирование, с чем его едят, как он устроен с точки зрения э, логики, математики и как можно э, легко автоматизировать э, расчеты э, приведенной стоимости, ставки дисконтирования. Э, нет, Светлана, это не запись, я живой, вот я тут и чат я тоже вижу. Но в ходе э, вебинара я особо э, чат э, комментировать не буду, чтобы не прерывать. Ник повествования. Так вот, расскажу о том, как можно будет автоматизировать расчеты ставки дисконтирования и приведенной стоимости, используя несложные вычисления в Microsoft Excel. Ну и во второй части вебинара я приведу конкретные примеры, когда и как считать денежные потоки и ставку дисконтирования с учетом требований конкретных федеральных стандартов бухгалтерского учета. То есть разберу примеры числовые, ну и покажу, как, собственно, с этим работать. Итак, начнем. Ключевой вопрос, зачем все это, да? В чем экономический смысл дисконтирования? На самом деле идея достаточно простая, которая... На э, интуитивном уровне э, легко понимается, деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. И вот э, когда э, об этом говоришь, э, например, э, в университетских аудиториях, а я много лет преподавал в УЗИ, э, задаешь вопрос студентам, а почему так? И они первым делом говорят, ну да как же инфляция? Ну, собственно, это вопрос, ответ вернее верный, но не полный, потому что действительно одна из причин того, что номинально одна и та же сумма денег сегодня стоит дороже, чем завтра, это инфляция, покупательная способность денег со временем, как правило, падает, но даже если бы мы жили в конфетной стране, в которой инфляция была бы нулевой, это, кстати, не факт, что... Это было бы хорошо для экономики, даже факт, что не было бы. При этом у изменения временной стоимости денег есть и другие причины. Вторая причина – это риск того, что деньги могут не вернуть. Ну, то есть, Например, когда мы говорим о дебиторской задолженности, и вот отличный ответ Данила пишет в чате – Альтернативные и безрисковое уважение. На самом деле это главная причина того, что деньги со временем дешевеют. Заключается именно в том, что если вы их каким-то образом вложите альтернативно, вы получите какую-то норму доходности. В самом низком варианте да, доходности – вы сможете получить так называемое безрисковое вложение, ну, например, условно, да, опять же, мы сейчас живем в довольно странное время с точки зрения того, как экономика работает. Но вот в нормальное время условно безрисковая ставка это ставка по банковскому депозиту либо по облигациям федерального займа. То есть вот эта вот сумма, которая вам гарантированно вернется, и вы заработаете на вложенный капитал, ну, условно, там, 8% дохода. Если вы готовы брать на себя больший риск, соответственно, вы заработаете больше. И вот экономический смысл дисконтирования, он заключается как раз в том, чтобы определить, а сколько же сегодня стоят деньги, которые вы сможете получить завтра, либо которые вам нужно будет потратить завтра, в зависимости от того, что мы оцениваем активы или обязательства. Как это делать? Я сейчас начну подводить не с самого дисконтирования, а начну как бы с обратной стороны, с наращения стоимости денег. Так, мне кажется, будет понятнее. Да, но до того, как я об этом расскажу. Я перечислю, какие федеральные стандарты бухгалтерского учета уже сейчас, в 2022 году, требуют использования дисконтирования и в каких ситуациях это нужно делать. Итак, пять стандартов уже заставляют бухгалтера применять дисконтирование. Очень долгое время... Такое требование содержалось в единственном стандарте в 8 ПБУ почти 10 лет. Это был единственный стандарт, который требовал дисконтировать долгосрочные оценочные обязательства. К вопросу о том, что дисконтирование это не совсем новая техника для российского бухгалтерского учета, потому что на самом деле с 2011 года мы уже должны были пользоваться этой техникой. Ну и 5 свежих ФСБУ, 5-й стандарт запасы, которые с прошлого года действуют для обязательного применения, 6-й, 25-й и 26-й, которые вступили в силу для обязательного применения с 22-го года. То есть буквально за последние пару лет... Базис для использования и дисконтирования в бухгалтерском учете расширился существенно. В каких именно случаях федеральные стандарты бухгалтерского учета заставляют использовать приведенную стоимость? Ну и, соответственно, технику дисконтирования. Если говорить о восьмом стандарте, повторюсь, это оценка оценочного обязательства, у которого срок исполнения прогнозируется через более чем 12 месяцев. Пятый стандарт говорит, что дисконтировать мы должны стоимость запасов, если их приобретаем со срочкой или рассрочкой платежа также более чем на год. Шестой стандарт говорит, что мы должны применять дисконтирование при переоценке объектов основных средств, если в их первоначальной стоимости была учтена величина так называемого ликвидационного оценочного обязательства. Ну, а если мы вспомним, что основные средства в шестой стандарт приходят, скажем так, из 26-го, да, то есть когда вы формируете стоимость капитальных вложений, а там как раз-таки такие оценочные обязательства, если они есть, то они должны включаться в стоимость кап-вложений, то, в общем-то, для большинства основных средств это действует. Вот я вижу, в чате про трансляцию зависла, мне техподдержка ничего такого не пишет, а значит попробуйте перезагрузить страничку, обновить F5, ну, либо в крайнем случае перезайти. 25 стандарт говорит, что мы должны использовать дисконтирование, когда, ну, во-первых, оцениваем обязательства по аренде у арендатора, во-вторых, если э, речь идет об арендодателе, то когда э, аренда классифицируется как финансовая, нужно оценивать чистую стоимость инвестиций в аренду и в данном случае используется техника дисконтирования. Вот Это, на мой взгляд, самый сложный вариант применения э, дисконтирования пока что в российском бухучете, но я сегодня обязательно об этом более подробно расскажу. И 26-й стандарт, как я уже сказал, при осуществлении кап-вложений на условиях отсрочки или рассрочки платежа более чем на при обесценении и если у вас есть ликвидационные оценочные обязательства, но я на слайде это уже даже вытаскивать не стал. Вот перечень ситуаций, когда в БУК-учете придется иметь дело с дисконтированием. Ну, надеюсь, убедил, что с этой темой нужно разобраться. Теперь, что касается ближайших перспектив. Вот буквально 24 марта в Минюсте была согласована программа, разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 22 26 годы это первая из программ которая принимается не на 3 а уже на 5 лет и соответственно в ней довольно много стандартов предусмотрено я сейчас о всех не буду говорить я буду говорить о тех, у которых дисконтирование будет совершенно точно, потому что проект этих стандартов уже существует. Но, в общем, могу сказать, что практически во всех новых ФСБУ дисконтирование есть, если мы ведем речь о долгосрочных периодах, то есть больше чем год. Вот где совершенно точно мы ожидаем появления дисконтирования. Ну, во-первых, это 14 стандарт, который уже имеет свой номер. Его, вообще говоря, ожидали мы уже с 2023 года, и Минфин, конкретно Леонид Зинович Шнейдман, который руководит департаментом. Бухгалтерской отчетности обещал нам с 2023 года этот стандарт, но видимо что-то переосмыслилось. Наверное, Минфин решил дать время на то, чтобы с четырьмя новыми стандартами, прилетевшими в 2022 году, бухгалтер разобрался. Поэтому... На год отсрочили вступление этого стандарта. Стандарт на самом деле готов еще с года, наверное, 18-го. Ну вот такая у него сложная судьба. Его откладывают, переделывают, снова откладывают. Ну я думаю, что в 2024 году уже точно его примут. Ну и там по аналогии с основными средствами, и кап вложениями вопрос решен, что если нематериальные активы приобретаются на условиях отсрочки или рассрочки платежа более чем на год, вам необходимо дисконтировать такие потоки. Второй стандарт это тоже многострадальный ФСБУ доходы, которые ПБР долго-долго пытался родить, потом он... Переоткладывался на несколько лет. Ну, вот ждем в 2025 году, и там дисконтирование будет при определении выручки от продажи по договорам коммерческого кредита. Ну, то есть та же самая отсрочка рассрочка только в другую сторону. Ну и наконец, ФСБУ финансовый инструмент. Это достаточно длинный горизонт, да, это аж 2027 год, но тем не менее, будет там при определении стоимости ряда финансовых активов вот что касается нормативных оснований и ожиданий относительно них ну а мы переходим к тому как же все-таки работает сама техника дисконтирования да, дабы развеять представление вот как стас например в чате пишет что дисконтирование это дисконтные карточки нет не совсем точнее совсем нет итак в чем заключается техника дисконтирования как обещал начну с обратного процесса с процесса наращения стоимости будут сегодня формулы вы не пугайтесь формулы они на самом деле простые в использовании я сейчас на примерах это покажу. Итак, как определяется будущая стоимость какой-то суммы денег, да, которая у нас сейчас есть на руках, нужно взять эту сумму денег и умножить на коэффициент 1 плюс r в степени t. Что такое r? r это ставка дисконтирования, то есть та процентная ставка, по которой мы ожидаем доходность или по которой фактически доходность будет получена в разных случаях, по-разному, тоже дальше об этом расскажу. А Т – это количество периодов, но я буду сегодня говорить про год все время, да? на самом деле периоды могут быть более короткие, это может быть и квартал, и даже месяц, если речь идет о регулярных платежах, типа, например, арендных, но будем говорить в первом приближении о годах. Так вот, число лет до наступления платежа на самом деле, как все это просто. Вот есть у нас 100 рублей, и мы их кладем под 8% годовых. Я не стал уже привязываться к конкретным ставкам, которые на дату вебинара действуют, потому что это какая-то совершенно невозможная штука угадать. Положим под 8% годовых на два года. И мы хотим понимать, а сколько же... В конце срока действия депозита мы получим денег. Считаем. У нас есть 100 рублей, которые мы несем в банк. Мы прибавляем еще 8% от этой суммы. Получаем, что через год мы получим 108 рублей. Если мы капитализируем эту стоимость процентов, то есть проценты остаются в банке и на них также начисляются проценты, то во втором годе у нас уже будет фактически 108 рублей наших, да, и на эти 108 рублей мы в течение года получим еще 8 процентов. Соответственно, в конце второго года мы получим 116 рублей 64 копейки. Если подставить значение в нашу формулу, да, то вот PV 100 рублей на 1 плюс ставка дисконтирования, в данном случае это ставка по депозиту, в квадрате, потому что на два года, получим ту же сумму 116 рублей 64 копейки. Вот 100 рублей сегодня, через два года будут стоить 116 рублей 64 копейки, потому что это вот та сумма, которую нам реально в качестве физических номинальных денег депозит принесет. Ну, я надеюсь, что этот момент понятен, в нем совсем ничего сложного не должно быть. И чтобы перейти к дисконтированию, мы сейчас этот же пример, постарайтесь его запомнить, развернем в обратную сторону, как это видит, например, банк. обратная задача мы понимаем что через какой-то промежуток времени нам придет какая-то сумма денег мы представляем себе совершенно точно номинал этой суммы то есть, условно там придет 100 рублей или еще сколько то как посчитать сколько эта сумма стоит сегодня нужно преобразовать Ту же самую дробь, которую я показывал пару слайдов назад. И в этом случае приведенная стоимость, так она называется, да, потому что она приведена к текущему моменту. Дисконтирование – это вообще процесс приведения разновременных потоков денежных к одному моменту времени, к начальному. Так вот, эта приведенная стоимость будет определяться как... Будущая стоимость деленная на вот этот самый показатель 1 плюс r в степени t. Ну и давайте попробуем развернуть пример с банковским вкладом обратно. Значит мы понимаем, что банк через два года по депозиту со ставкой 8% годовых, вернет нам 116 рублей 64 копейки. Задача определить, а сколько для этого нужно положить на депозит сегодня. Ну и пользуясь э, вот этим выражением, мы получаем, что должны сегодня отправить на депозит 100 рублей. То есть мы возвращаемся к той же самой идее, что 116 рублей 64 копейки, Через два года это 100 рублей сегодня. Просто мы ее перевернули обратно и считали от момента исполнения обязательств, а не от момента его возникновения. Вот здесь пока понятно. Если вдруг какие-то есть прям затыки, совсем непонятно, напишите в чат. Ну, тогда едем дальше. Как автоматизировать эти расчеты? Дело в том, что ручками считать ну, как бы я вообще принципиальный противник, а плюс к тому у вас периодов может быть много и платежи могут быть разные, в разные периоды. Ну, я сегодня буду рассказывать в основном о классических бухгалтерских задачах, когда мы работаем с аннуитетами, то есть у нас платежи одинаковые, но на самом деле в Excel нет никакой проблемы для того, чтобы и с платежами, которые в разные периоды, в разных размерах приходят точно так же рассчитать и ставку, и дисконтированную стоимость. Итак, если нам нужно определить приведенную стоимость, то есть мы знаем номинал через какое-то время и мы знаем ставку дисконтирования. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно использовать функцию PS, Это приведенная стоимость в Excel, она находится в блоке финансовых функций. Я думаю, что все, кто пришел на этот вебинар, Excel точно пользоваться умеют. Так вот, достаточно простая функция с точки зрения пользовательской работы. Вам нужно всего лишь задать ставку, в нашем примере это 8%, задать число периодов, в нашем примере 2 года и задать будущую стоимость, 116 рублей 64 копейки. Ну и вот, как вы видите, вернет функция значения минус 100 рублей, то есть это сумма, которую нам нужно сегодня положить ну, на депозит, да, если брать наш пример, для того, чтобы получить через два года 116 рублей 64 копейки. Ну и, соответственно, вот эти вот все расчеты ручками с дробями, они... Выполняется этой функцией. Бывает, что нужно решить задачу определения... <смех> определения ставки дисконтирования. Когда вы знаете и будущую приведенную стоимость, я сегодня буду показывать, в каких случаях это в бухучете вам понадобится, тогда вы используете функцию ставка. Она возвращает ставку дисконтирования по анонитетным платежам, и она тоже достаточно легкий интерфейс имеет. Вам нужно задать число периодов, задать приведенную стоимость и задать будущую стоимость. Ну и, как вы видите, функция вернет вам значение ставки дисконтирования, по которой из такой приведенной стоимости вырастет такая... Будущая стоимость, как вы видите, 8%, как и в наших примерах, функция возвращает. Ну и бывает несколько более сложная задача, когда денежный поток состоит из нескольких платежей, в этом случае у вас фактически у каждого из платежей есть свой период Т в этой функции. Вам нужно сложить все дисконтированные оценки этих платежей. Как это выглядит? Ну вот, собственно, сумма от нуля от текущего момента времени до Т, до даты исполнения платежа. Вы определяете. и Здесь я тоже приведу пример, допустим, мы точно так же хотим вложить 100 рублей на два года, но мы не будем капитализировать эти проценты, а мы будем их снимать, то есть год пройдет, мы снимем 8 рублей, заработанных за год со 100 рублей. Соответственно, по второму году у нас также тело депозита будет составлять 100 рублей, и мы заработаем номинально еще 8 рублей. Задача – определить, а сколько же вот эти вот будущие поступления стоят сейчас. Ну и, соответственно, мы суммируем первый платеж, вернее, первое проценты которые вернутся к нам через год умножаем 8 рублей в номинале на единицу плюс 8 процентов в первой степени и прибавляем 8 процентов которые нам вернутся через два года здесь соответственно степень будет уже два и вот в этом случае без капитализации мы получим в номинале денег естественно меньше получим 14 рублей 26 копеек под эту задачу тоже есть функция, называется она ЧПС, чистая приведенная стоимость, и интерфейсная она еще проще. Вам нужно просто сделать небольшую табличку с графиком платежей номинальных, вот левее вы видите на экране, я такую табличку сделал, даты и суммы номинальных платежей. И, соответственно, задавая в формуле ставку и диапазон этих платежей, вы получите сумму приведенной стоимости по этим платежам. В нашем случае 14 рублей 27 копеек. Если вам нужно решить для такого потока обратную задачу, то есть вы э, знаете платежи, а вам нужно понять, по какой ставке они продисконтированы. То э, используйте функцию ВСД, это внутренняя ставка доходности. И здесь вам достаточно э, просто задать э, диапазон э, значений э, вот этих вот будущих платежей э, в номинальном э, выражении. А формула вернет вам ставку. Ну, в нашем случае вы видите, это все те же 8%. Я думаю, что вот этого курса молодого бойца, скажем так, по экономическим основам дисконтирования и по мат аппарату должно быть достаточно. Еще э, бывают более сложные задачки. Я не стал вытаскивать презентацию, просто на всякий случай упомяну. Э, если у вас не аннуитетные платежи, в БУК-учете такое реже э, встречается, но тем не менее, э, и вам нужно э, посчитать э, приведенную стоимость, то есть в Excel функция, которая называется э, чист вдох. Чистая внутренняя норма доходности. И здесь можно посчитать все то же самое для нерегулярных платежей в разных размерах. Ну, а мы перейдем к вопросу, который волнует многих, и по чату я это вижу. А как же определить ставку дисконтирования? Дело в том, что ну, формула на понятно, но что лежит? В предпосылках определения самой ставки дисконтирования. Понятно, что у банка есть ставка по депозиту, ставка по кредиту. Здесь все проще. А чего же делать <coughs> бухгалтеру? И здесь я сошлюсь на нормативный документ, на рекомендацию бухгалтерского методологического центра Р-65-2015. Ставка дисконтирования. Я напомню, что такое рекомендация. Это нормативный документ. Он находится уровнем ниже, чем федеральные стандарты, ниже, чем отраслевые стандарты, ниже, чем указания Центробанка, но выше, чем стандарты экономического субъекта. То есть, это такой же нормативный документ, как, например, ФСБУ, но в отличие от ФСБУ, он не носит обязательного применения характера, он рекомендован. Рекомендован кем? Рекомендован негосударственными регуляторами, их у нас в стране два, это Бухгалтерский методологический центр и это Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, БМЦ и ПБР, соответственно. Так вот... По поводу определения ставки дисконтирования, еще в 2015 году БМЦ выпустил рекомендацию, сводится ее суть. Здесь из презентации можно будет перейти по ссылке на текст самой рекомендации на сайте БМЦ. Два подхода к определению этой ставки. Первый, основной, это расчет фактической ставки прямым путем. Как правило когда речь идет, например, о рассрочке платежа, ставка дисконтирования, она уже известна. Вам нужно просто ее вытащить с использованием того аппарата, который я сейчас показывал. Но бывают ситуации, когда ставку дисконтирования не вытащить, потому что неизвестны будущие платежи, и вот тогда мы должны использовать... Процентную ставку по аналогичным инструментам я сейчас более подробно каждый из этих путей поясню. Прямой путь. Ну, соответственно, прямой путь означает, что у вас эта ставка дисконтирования уже фактически зашита в стоимость известных вам платежей. Есть сделка там в ФХЖ, который уже свершился, и вы знаете. Будущую стоимость и знаете приведенную стоимость. Например, как я уже говорил, такое бывает, когда э, речь идет об отсрочке или рассрочке платежей. Вы знаете, что в нормальной ситуации вы бы заплатили за актив э, там, 100 рублей, но ну, вам его дали с отсрочкой на год, поэтому вы э, заплатите через год за него 108 рублей. Намеренно взял те же цифры, что были в предыдущих примерах, чтобы было легко понять, что в этой ситуации речь идет о том, что у нас де-факто стоимость этой дебиторки зашита ставка дисконтирования 8%. И нам нужно просто ее оттуда вытащить. Та же самая история с лизинговыми платежами, та же самая история по займам и кредитам. Ну, По кредитам чаще ставка. Известно, да, по займам может впрямую не определяться, но вы легко можете вытащить, исходя из сопоставления вот этих двух величин. Если фактическую ставку вытащить не получится, то мы должны исходить из следующего подхода. Если речь идет об оценке активов, ну, например, дебиторской задолженности, то мы должны определить среднерыночную ставку доходности по аналогичным либо схожим активам. Ну, аналогичный прям аналогичный актив достаточно редко бывает, возможно подобрать, поэтому исходим из схожих активов. То есть там, например, дебиторки в той же валюте на сопоставимые сроки, выданные там, сопоставимым контрагентом. Если мы говорим об обязательствах, то мы должны подобрать фактическую ставку дисконтирования по аналогичным обязательствам, ну или если аналогичные проблематично подобрать, то берем среднюю фактическую ставку по обязательствам той же валюты. Ну, вот в чате где-то я видел, проскакивала, что речь идет о... Ставки по банковским кредитам, да, это вот как вариант, либо ставку по кредиторской задолженности вытаскиваете, либо по банковским кредитам, либо по каким-то еще сопоставимым обязательствам. Ну и минутка рекламы. Рекламировать наши продукты обычно приятно, потому что они действительно полезны для бухгалтеров. Я начну немножечко издалека от, с тех инструментов, которые нужны современному бухгалтеру, без которых достаточно сложно представить себе ежедневную работу. Я их назвал «Пять татуировок бухгалтера». Это, конечно же, справочно-правовые системы, потому что законодательство стремительно меняется, и нужно всегда быть на острие атаки. Это бухгалтерские порталы и каналы для того, чтобы иметь возможность обмениваться, опытом, получать советы от других представителей профсообщества. Это налоговые календари, чтобы не проспать дату платежа или отчетности. Это сервисы проверки контрагентов для того, чтобы проявить должную осмотрительность при их выборе, не остаться крайним на глазах ФНС. Ну и это конструкторы договоров и документов для того, чтобы не пытаться изобрести велосипед и не провести полдня за тем, чтобы составлять какой-нибудь простейший договор, который, в принципе, уже давным-давно обкатан и можно брать готовый. Вот можно разрозненно набирать такие татуировки, а можно воспользоваться одним сервисом, он называется «Мое дело». Бюро В его основе лежит справочно-правовая система, но кроме нее там есть достаточно много побочных приятностей. Это вот те самые все пять татуировок бухгалтера, о которых я говорил, плюс консалтинг. И очень многие пользователи нашего сервиса «Мое дело бюро» приходят именно за экспертной поддержкой, за профессиональным консалтингом. Чем отличается… Наш консалтинг от множества подобных продуктов на рынке тем, что мы исповедуем подход не будь как налоговик. То есть реально по рукам бьют начинающих экспертов, когда они пытаются ответить в стиле, ну вот же в НК написано, процитировать эту, эту текст и отдать налогоплательщику, пусть он сам решение примет. У нас подход в корне другой, то есть консультация, во-первых, пишется нормальным русским языком для того, чтобы было понятно, что делать, а самое главное, в ней всегда есть конкретная рекомендация, что делать так. Ну и, кроме всего, мы за эти консультации несем материальную ответственность, то есть если вдруг консультация оказалась неверной, вы на ее основе приняли неправильное решение, вас оштрафовали, мы возвращаем деньги. Вот, собственно... После вебинара можно будет у наших помощников попросить доступ к сервису «Мое дело». Они откроют бесплатный ознакомительный доступ, чтобы вы оценили, насколько это удобно, попробовали. Ну и, надеюсь, придете к нам в качестве клиента. А мы переходим ко второй части вебинара. И здесь я буду рассказывать, как дисконтирование используется для решения прикладных бухгалтерских задач. Я начну с самого старого стандарта, с 8 ПБУ. Ну и здесь я постарался объединить сразу и оценочные обязательства, и... Учет внеоборотных активов, то есть оценочные обязательства у нас будут э, в этом примере э, формироваться в стоимости кап-вложения, которое впоследствии станет основным средством. В чат никто давно не писал, я надеюсь, что у нас там все нормально, просто все внимательно слушают. Итак, вот э, у нас есть... Э, торговая организация которая в конце прошлого года вела в эксплуатацию здание склада Фактически затраты составили миллион двести рублей склад построен на арендованном участке земли и через два года 31 декабря 23 действия договора аренды закончится и земельный участок нужно будет вернуть в исходное состояние то есть вот это вот выстроенное здание необходимо будет снести если мы не сделаем этого, нам придется уплатить неустойку в размере 1 миллион рублей, что, соответственно, сразу же нас возвращает в плоскость действия 8 ПБУ. Мы видим, что избежать этого обязательства не удастся по всем критериям. Это оценочное обязательство, которое необходимо будет признавать. Срок полезного использования склада ну, в данном случае 2 года. Да, через 2 года мы его снесем ожидаемая стоимость как мы сейчас ее оцениваем да исходя из нынешней во рынка что скорее всего нужно будет потратить через два года 300 тысяч рублей ну, что значит ожидаемая стоимость мы считаем что через два года номинально это будет стоить 300 тысяч рублей сейчас это стоит допустим 250, да, мы прогнозируем определенное удорожание этой услуги и считаем, что будет это стоить 300 тысяч рублей, достаточно надежно мы можем оценить, я сейчас в технику оценки оценочных обязательств не пойду глубоко, но анонсирую вебинар по оценочным обязательствам, которое мы с Людмилой проведем в конце мая, вот по-моему, 20. 5, боюсь соврать, ну, как обычно будут анонсы, вы все получите точную дату, время, и там вот мы уже подробно будем рассказывать о видах оценочных обязательств, о том, как определять их величину. Здесь вот есть 300 тысяч, мы их определили. Ну и ставка дисконтирования 12%. В данном случае, каким образом мы определяем ставку дисконтирования, ну, например, мы взяли там, те же самые безрисковые вложения плюс поправку там, на риск. То есть, ну, условно говоря, 8% в районе того была ключевая ставка в конце года, плюс мы посчитали, что если бы мы положили эти деньги на депозит, то мы бы смогли заработать 12%, поэтому мы вот 12% в качестве ставки дисконтирования устанавливаем, зная, что под 12% мы в среднем можем такую сумму разместить. Что происходит в бухгалтерском учете? Ну, в конце 2021 года мы отражаем затраты на строительство склада, вот этот миллион двести, да, дебет 08-го, 06 и признаем оценочное обязательство. Вот, внимание, как мы его величину определяем. 300 тысяч рублей – это номинальная стоимость оценочного обязательства, которую нам надо будет заплатить, как мы считаем, через два года для того, чтобы это здание снесли. 12% – это ставка дисконтирования и... Двойка в степени. Почему? Потому что через два года это оценочное обязательство станет совершенно реальной кредиторской задолженностью. Поэтому в текущих ценах мы считаем, что эти 300 тысяч рублей стоят 239 тысяч 158 рублей, исходя из ставки дисконтирования 12% и периода дисконтирования два года. Что происходит дальше с приведенной стоимостью? Она пересчитывается как минимум на каждую отчетную дату. Но мы считаем, что у нас составляется здесь только годовая отчетность, поэтому через год мы пересчитываем величину оценочного обязательства. Период дисконтирования уже один год остается. Соответственно, вот эти вот 300 тысяч рублей через Год, когда до исполнения оценочного обязательства останется один год, стоит уже не 239 тысяч, а 267 тысяч 857 рублей. Видите, двойка в знаменателе поменялась на единицу. Соответственно, нам величину оценочного обязательства, приведенную, нужно увеличить, чтобы довести ее до вот этой вот новой оценки до 267 тысяч 857 рублей. Соответственно, эта разница уже, как нам говорит 8-е ПБУ, не включается в стоимость актива, она включается в прочие расходы. И мы делаем проводку 991 96 на сумму разницы, то есть на 28 699 рублей. Ну и наконец наступает 31 декабря 2023 года. Наступает срок исполнения обязательства, мы должны довести его оценку до 300 тысяч рублей. Ну, если бы развернул я в слайде эту, этот расчет, мы бы получили 300 тысяч рублей поделить на единицу плюс 12% в нулевой степени, то есть на единицу. Вот у нас номинальная стоимость сравнялась с приведенной. И мы сумму увеличения снова показываем проводкой дебет 91-го, клея 96 в данном случае 32 рубля. Ну а дальше просто, чтобы такую незаконченность не оставлять, что происходит с этим оценочным обязательством. А дальше мы сносим склад. Здесь уже пример скорее про оценочное обязательство, чем про дисконтирование. Я просто логически завершу его. Склад мы сносим. Как правило, в оценочное обязательство рубль в рубль попасть тяжело, поэтому два варианта. Либо оказалось фактически снести склад дороже, чем мы думали, 320 тысяч рублей вместо 300. Тогда в пределах признанного оценочного обязательства мы за его счет финансируем, то есть дебет 96-го, 60 полностью спишем оценочное обязательства, а сумму превышения отнесем на прочие расходы. 20 тысяч, дебит 91-го, кредит 60 Второй вариант, мы снесли его дешевле. То есть у нас не все оценочное обязательство стало реальной кредиторской задолженностью. Тогда фактическую сумму мы отражаем за счет оценочного обязательства. Дебет 96-го, 60-го на 290 тысяч рублей – ну а остаток мы восстанавливаем, состав прочих доходов, Геби 96, Геби 91, 10 тысяч рублей вот этого вот остатка. Ну вот что касается дисконтирования при расчете оценочных обязательств. Еще один пример с основными средствами как вложениями я посвятил отсрочки платежа. Здесь механика расчета другая. Здесь мы как раз работаем с фактической ставкой. Ну, а пример такой. Также 31 декабря мы 2021 года приобрели оборудование со срочкой платежа. И если бы мы сейчас целиком его оплачивали сразу, оно бы нам обошлось в миллион триста. Но мы договорились, что мы Платить денег сейчас не будем, а взамен денег дадим свой вексель на полтора миллиона рублей, который будет погашен через два года. То есть фактически мы вместо живых миллиона трехсот сейчас дали дебиторку, да, ну а у нас это, соответственно, кредиторка на полтора миллиона со сроком исполнения два года. Что мы делаем здесь? Мы как раз должны рассчитать фактическую ставку дисконтирования, которая заложена в эту разницу между платежами. Еще раз, между какими? Фактически уплаченными нами, ну, точнее, которые фактически мы должны будем уплатить через два года, полтора миллиона, это будущая стоимость номинальная и той стоимостью, которую мы бы уплатили без отсрочки, то есть миллион триста. В нашем примере, если вернуться к формулам, то полтора миллиона это future value, да, будущая стоимость, ну а миллион триста present value, то есть приведенная, текущая. И мы решаем простое достаточно квадратное уравнение да простое квадратное верну. квадратное уравнение дальше я покажу как это сделать в Excel ну в общем-то с использованием тех функций которые я уже давал получаем что ставка дисконтирования равна 7,43 процента и как это отражается в бухучете ну во-первых, мы отражаем приобретение оборудования по приведенной стоимости. То есть, несмотря на то, что мы должны будем заплатить через два года полтора миллиона, мы сейчас не признаем ни в составе первоначальной стоимости актива, ни в составе кредиторской задолженности эти полтора миллиона. Мы сейчас работаем с приведенной стоимостью. И дебит 0,8 кредита 60-го миллион триста, несмотря на то, что мы сейчас фактически должны будем, точнее не сейчас, а через два года фактически должны будем заплатить полтора миллиона рублей. Ну и вводим в эксплуатацию дебит 0,1 кредита 0,8 по этой же приведенной стоимости миллион триста. Через год мы начинаем начислять проценты по а, вот этому обязательству, да? А, в данном случае 1 300 на ставку, 7, у меня тут что-то в одном месте 7,43, в другом 7,42. Ну, это я тут закруглял, видимо, в презентации. Об одной и той же ставке речь идет, конечно, это 7,43 и получаем 96 460 рублей. Ну вот да, 7,43, а здесь 7,42 посчитал. В общем, из-за округления здесь небольшая разница появляется в презентации. Ну, я думаю, общий смысл понятен. Там на несколько рублей не сойдется в итоге. Мы э, начисляем проценты за первый год. И, соответственно, э, у нас э, вот эта вот самая кредиторка увеличивается до... Э, Миллиона трехсот девяносто шести тысяч четыреста шестьдесят рублей. Ну а через год 31 декабря 23 года мы начисляем проценты за второй год. Проценты Здесь ставка дисконтирования уже начисляется на стоимость кредиторки новую, да, которая образовалась год назад. И в итоге, таким образом, на 60 счете в кредите у нас сумма кредиторки становится равной номинальной. То есть через два года она дорастает до полутора миллионов. При этом, обратите внимание, стоимость актива, она не меняется. При этом стоимость актива, она осталась... Такой же по приведенной стоимости оцененной. А все эти дополнительные проценты, связанные с дисконтированием, они пошли в расходы соответствующих периодов. Ну и в конце 23 года мы гасим этот вексель, платим фактически полтора миллиона. Как посчитана? Ставка использовалась формула ставка в которой сопоставлялась приведенная номинальная стоимость и определялась величина ставки дисконтирования. Ну и, наконец, вероятно, самый сложный стандарт с точки зрения применение дисконтирования это 25 аренда я здесь сначала напомню некоторые базовые моменты из 25 стандарта чтобы был понятен ход дальнейших рассуждений Значит, мы пока говорим об учете аренды у арендатора и мы каким образом должны оценить обязательства по аренде. Если помните, то 25 стандарт говорит нам, что по умолчанию, если мы не используем там упрощенную схему, когда мы малоценную краткосрочную аренду отражаем в составе расходов периода, то мы должны признать с одной стороны ППА, право пользования активом, а с другой стороны обязательства по аренде. И вот это вот самое обязательство по аренде, оно признается по приведенной стоимости, которая затем дисконтируется. Так вот, как оценить обязательство по аренде? Мы должны сначала определить приведенную стоимость будущих арендных платежей, а затем мы будем увеличивать ее ежегодно на сумму начисленных процентов, вот как в предыдущем примере было, да, а уменьшать на фактически уплаченные арендные платежи. Ну и к концу срока аренды оно в итоге это обязательство обнулиться, если вы все сделали правильно. Как нужно <coughs> посчитать ставку дисконтированную? Здесь есть два сценария. Для арендатора. Первый, он достаточно сложен. Мы должны сначала оценить предполагаемую справедливую стоимость предмета аренды, которая будет действовать к концу срока аренды. Затем, если у нас были гарантии выкупа предмета арендаторам, которые мы, как арендатор, оплачивали в составе арендных платежей, нужно из этой суммы вычесть. Получившаяся величина называется не гарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды. И дальше мы должны подобрать ставку дисконтирования. Вот я про подбор уже сегодня рассказывал: да, когда мотоппарат показывал. И... Сегодня еще будет такой пример, при которой сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей и вот этой самой не гарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды будет равна справедливой стоимости предмета аренды. Ну, согласен на слух, звучит совершенно непонятно и в общем-то многие, я так думаю, арендаторы по этому сценарию не пойдут, потому что стандарт содержит альтернативный вариант если мы не можем определить таким образом то ставка дисконтирования определяется исходя из ставки привлечения заемных средств на сопоставимый срок И это гораздо проще вы берете пакет своих обязательств до да, выводите из них Среднюю по там, кредитам и займам на срок сопоставимый со сроком аренды. Если у вас таких обязательств нет, вы берете открытые данные банков, да, определяете, в каких банках вы могли бы привлечь заемные средства на такой срок, под какой процент. И это будет у вас являться обоснованием величины ставки дисконтирования вот я там в чате видел что спрашивали это тоже про документ на основании какого документа вам надо сделать бухсправку в которой вы распишете как определялась ставка дисконтирования ну а дальше собственно эта бухсправка и будет являться основанием для оценки соответствующего актива или обязательства вот что касается вот Первого порядка, где нужно подобрать ставку дисконтирования, я этот пример тоже сегодня разберу, это будет самый последний пример про э, аренду у арендодателя, там э, такой же алгоритм, и там его уже не обойти, если вы квалифицировали аренду как финансовую, ну а арендатору, э, к счастью, наверное, можно поступить проще, как правило, пойти вот по альтернативному сценарию определения <coughs> ставки дисконтирования. <смех> Наталья пишет, сколько не слушаю про дисконтирование новой ФСБУ. Вижу, что лектор говорит, это мало того, что по памяти, но и своими словами. Похоже, вы вместе писали эти стандарты. Ну, на самом деле, к 25-му стандарту я не имею ровно никакого отношения, потому что действительно грешен в том, что немножко к новым ФСБУ отношения имел, но исключительно к некоторым из тех, которые разрабатывал БМЦ. Стандарт 25 разрабатывал Минфин, и никаких экспертов из профсообщества он сюда на выстрел не подпускал. Ну или, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Возвращаясь к примеру. Значит, арендатор да, берет также 31 декабря 2021 года в аренду офисное помещение на 3 года. Миллион в год арендная оплата уплачивается в конце каждого года. В декабре он перед началом аренды за свой счет отремонтировал помещение, обошлось это в 200 тысяч рублей, и ставку дисконтирования он определил, как раз-таки альтернативным подходом, о котором я рассказывал, исходя из процента по кредиту, который мог бы привлечь на 3 года, да, то есть на период равный сроку договора аренды, Как отразить это в бухгалтерском учете? Ну, начало, я думаю, совершенно всем понятно, да, 200 тысяч рублей 908-60, мы отражаем затраты на ремонт, 976 кредит 51 миллион рублей это первый арендный платеж. Включаем его. 9.08 кредит 76, стоимость ППА. Это вот тот самый актив, который признает арендатор. У арендодателя основное средство на балансе. Напомню, для тех, кто с 25-м стандартом еще вплотную не сталкивался, у арендатора право пользования этим же активом, не основное средство. Uh, ну и uh, первоначальное обязательство по аренде, оно uh, также включается uh, в, стоимость, uh, вот, uh, <coughs> в стоимость как права пользования, так и обязательства по аренде, но так как эти платежи уже пойдут, соответственно, через год и через два, они должны быть продисконтированы. Ну и пользуясь уже знакомой вам формулой дисконтирования, мы определяем, что эти два раза по миллиону через два года стоят миллион пятьсот двенадцать рублей сейчас. И вот на 0,8 счете у нас складывается в итоге первоначальная стоимость права пользования активом 2 миллиона семьсот двенадцать рублей. Мы, соответственно, его отражаем. Что происходит дальше? А дальше, ну, так же как и во всех предыдущих примерах мы должны ежегодно пересматривать величину обязательства по аренде, потому что срок исполнения приближается и соответственно дисконтировать его нужно уже на меньший период. 2 миллиона исходя из ставки в 15 процентов на год это миллион семьсот тридцать девять тысяч сто тридцать рублей. Разница между ним и предыдущей стоимостью сорок 843 рубля. Отражаем как увеличение обязательства по аренде. Относим на текущие расходы. Ну, я вот здесь поставил на управленческие, да, считаем, что это офисное, например, здание. Ну и фактически уплачены миллион рублей. Следующий транш арендной оплаты мы отражаем проводкой 9,76 а крейт 51-го. Соответственно, на этот миллион обязательства по аренде уменьшается. Ну и 31, 31 декабря 2023 года величина обязательства по аренде должна быть доведена уже до номинальной ставки, потому что номинальной суммы, потому что срок исполнения настал. Соответственно, мы отражаем разницу точно так же в составе текущих расходов и в итоге на 76 счете у нас остается 1 миллион рублей, номинальная стоимость последнего арендного платежа, которую мы перечисляем также 31 декабря 2023 года, закрыв таким образом свою задолженность перед арендодателем. Но ну, если говорить о том, а что же с ППА, ППА амортизируется, но об этом мы с Людмилой подробно рассказывали на вебинаре про бухгалтерский учет аренды, про 25 стандарт. Опять же, я сегодня в детали отдельных вот этих стандартов, оценочных обязательств, там, аренды углубляться не буду. Вы можете посмотреть подробные вебинары, где все эти вопросы уже рассматривались. Ну и вишенка на торте – это учет аренды у арендодателя. Что здесь привнес нового 25-й стандарт? Дело в том, что он поделил всю аренду с точки зрения арендодателя на два вида. Это операционная аренда и финансовая аренда. чем они отличаются ну если детальки не уходить то в случае с финансовой арендой риски содержания предмета аренды и Дальнейшего его использования там, после того, как срок аренды завершится, они остаются на арендодателе. Но, опять же, там есть много нюансов. Подробности можно в соответствующем вебинаре посмотреть. Ну, вот, что с точки зрения бухучета происходит, если у вас аренда операционная, учет у арендодателя довольно просто Он не сильно отличается от того, что было до вступления всего СИУ 25-го А вот если это аренда финансовая, то тогда вам нужно делать вот такие штуки, которые я вынес на слайд. То есть на дату представления предмета аренды арендателю вам нужно признать отдельный актив. Он называется инвестиция в аренду. Для того, чтобы его признать, его надо, естественно, оценить. Как оценить? Сначала нужно определить воловую стоимость инвестиций в аренду это номинальные величины будущих арендных платежей, которые арендатор вам заплатит, плюс не гарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды, о которой я рассказывал в ранее. После того, как валовая стоимость инвестиции в аренду определена, вам нужно подобрать ставку дисконтирования, при которой вот эта вот приведенная стоимость, не номинальная, а приведенная, стоимость э, э, инвестиции в аренду будет равна справедливой стоимости предмета аренды и затрат, которые вы понесли как арендодатель в связи с этим договором. аренды. После этого нужно продисконтировать по этой ставке валовую стоимость инвестиции в аренду, и таким образом вы определите чистую стоимость инвестиции в аренду. То есть, видите, еще одна оценка у инвестиций в аренду появляется. И вот именно она пойдет в бухучет. Вы должны признать инвестицию в аренду по чистой стоимости. Ну, соответственно, сначала отражаете балансовую стоимость предмета аренды, да, списав, например, с 0 первого счета, если у вас раньше этот актив был в качестве объекта основных средств отражен. А затем разницу вы должны отнести на прочие доходы или расходы. Как это будет выглядеть на конкретном примере? Потому что ну, очень абстрактно, я думаю, это звучит без цифр. Значит, мы приобретаем за полтора миллиона рублей в конце 2021 года автомобиль, сдаем его в аренду на два года. И арендная плата будет составлять миллион в год, выплачиваясь на конец 22-23 -го года. В конце срока договора аренды вы выкупит этот самый автомобиль арендатор за 200 тысяч рублей. Вот давайте смотреть, что здесь в терминологии 25 стандарта является чем и как подбирать ставку. Значит, воловая стоимость инвестиций в аренду, первый шаг, да? это номинальные будущие арендные платежи, два раза по миллиону, то есть два миллиона, плюс негарантированная ликвидационная стоимость. В нашем случае это 200 тысяч рублей, никаких больше там э, обременений нет, то есть не гарантированная ликвидационная стоимость, она же справедливая, э, она же выкупная. Э, справедливая, <звык> она же выкупная. Значит, справедливая стоимость, э, та, по которой мы приобрели сейчас фактически этот автомобиль, то есть полтора миллиона рублей. И вот нам надо определить такую ставку, при которой эти полтора миллиона рублей справедливой стоимости э, должны быть равны э, дисконтированной вот этой вот самой э, воловой стоимости инвестиции в аренду. То есть миллион рублей, э, которые мы получим, в первый год на 1 плюс r, неизвестная пока нам ставка в первой степени, то есть через год то, что мы получим плюс, 1 миллион двести это второй платеж арендный и 200 тысяч выкупной стоимости на 1 плюс r в квадрате, это, соответственно, та же ставка дисконтирования, но уже через два года. Я дальше покажу, какой формулой мы определим величину ставки дисконтирования, она в сотых 28,79%. И вот, соответственно, мы признаем чистую стоимость инвестиций в аренду. И вот расчет этой ставки. Что дальше будет происходить с этой чистой стоимостью инвестиции в аренду? Мы будем так же, как и со всеми предыдущими случаями, ежегодно увеличивать ее при приближении к концу срока действия договора аренды на величину начисленных процентов и уменьшать на величину фактически полученных так сказать, арендодатель, арендных платежей. Ну, а проценты, которые будут начислены, мы будем признавать в качестве доходов того периода, в нашем случае мы дисконтируем на год, то есть доходов того года, за который они начислены, дебет 76-го, крея 91 -го. Вот условия того же примета, чтобы перед глазами были, что происходит через год. Мы берем вот эту вот самую ставку, подобранную 28 целых 79% процентов годовых и дисконтируем, начисляем проценты на чистую стоимость инвестиций в аренду по этой ставке. То есть получается, что мы должны признать в составе доходов 431 1800 рублей. Дебит 76-го, 91 -го. Ну и так как мы получили оплату от арендатора мы уменьшаем на сумму фактически поступившего миллиона рублей его задолженность да, и, соответственно для нас это уменьшение чистой стоимости инвестиции в аренду таким образом смотрите что с самой чистой стоимостью инвестиции в аренду произошло полтора миллиона на входе было увеличилось на сумму начисленных процентов Уменьшилось на поступившую арендную плату, осталось на конец 2022 года 931 тысяча рублей, 931 тысяча 800 рублей. Ну и такая же итерация повторяется через год, когда мы начисляем проценты на оставшуюся стоимость, чистую стоимость инвестиции в аренду 268 тысяч 200 рублей. И получаем последний платеж миллион двести. Почему так? Потому что миллион это арендная оплата и двести тысяч выкупная стоимость. Право собственности на автомобиль перешло к арендатору. Что произошло с чистой стоимостью инвестиций в аренду? Девятьсот тридцать два, тысяча восемьсот рублей было, плюс начисленные проценты двести шестьдесят восемь тысяч двести рублей. Итого она составила миллион двести, и эти же миллион двести нам перечислил арендатор. То есть чистая стоимость инвестиций в аренду списалась полностью в конце срока действия договора аренды. Ну, вот, собственно, то, о чем я сегодня хотел рассказать. Материал, ну, я думаю, не самый простой, может быть, что-то на слух не сразу зашло, но еще раз презентация будет разослана, вы можете самостоятельно попробовать эти же примеры, прорешать с использованием Excel, и, наверное, станет понятнее. Я еще раз хочу напомнить о нашем замечательном сервисе «Мое дело. Бюро», где специально обучены не только учету и налогам, но и формулировать свои мысли грамотно и понятно для клиента. Эксперты помогут вам с вашими вопросами. Кстати, мы запустили в бюро сервис бесплатный абсолютно для определения мер государственной поддержки бизнеса, на которые может претендовать ваша конкретная компания или вы как ИП, и тоже ребята, когда будут с вами связываться, не стесняйтесь, попросите их доступ, они с удовольствием вас откроют, это абсолютно бесплатная история, это наша поддержка бизнеса методологическая, да? то есть государство может поддержать деньгами, мы можем поддержать консультациями. Ну и Анонсирую еще один вебинар, обычно мы проводим один вебинар в месяц, но вот время такое сложное, поэтому через неделю, 26 числа, мы также в 11 утра проведем вебинар, посвященный мерам государственной поддержки бизнеса. Мы будем проводить его с моей коллегой Еленой Анохиной, это руководитель консалтинга службы консалтинга э, моего дела, и она, э, в основном она будет как спикер, я скорее буду ассистировать, расскажет о тех мерах поддержки, на которые можно претендовать, <coughs> расскажет, э, какие еще дополнительные плюшки можно будет получить э, в этом плане от э, сервисов «Мое дело». Ну, а если вам... <coughs> Понравилось то, что я рассказывал или как я рассказываю, то вот ссылки на наши статьи мы производим достаточно много экспертного контента для помощи бухгалтерам и предпринимателям. Ну вот из таких конкретно ориентированных на бухгалтера самый главный наш ресурс это блок на клерке. Вот он, здесь есть по ссылке, это самый большой, самый читаемый блок компаний на Клерке. У нас есть канал в Дзен, у нас есть телеграм-каналы. Первый официальный канал интернет-бухгалтерии «Мое дело», он больше ориентирован на предпринимателей. Второй переводчик с бухгалтерского, это мой личный телеграм-канал. Так, на секундочку, самый большой телеграм-канал про бухгалтерию. Вот. В нем я стараюсь простым языком рассказывать о том, какую пользу может извлечь бизнес из бухгалтерского учета, ну и вообще о разных бухгалтерских фишечках, в том числе и для главбуха, в том числе и для начинающих бухгалтеров. Подписывайтесь, мне будет очень приятно, и там я всегда анонсирую все активности, где я выступаю. Ну, а... Сейчас, как обещал, про мониторинг чатик, отвечу на вопросы, их было много, я, наверное, прямо на все ответить не успею, поэтому сразу не обижайтесь, я, если вижу, что вопрос, он не совсем про тему сегодняшнего вебинара, то есть не про дисконтирование, уходит в плоскость, там, ну, не знаю, Facebook 25, Facebook 6, то просто буду говорить, что, ребят, ну мы это уже рассказывали, попросите у нашей команды поддержки запись соответствующего вебинара. Ну, а если вдруг совсем будет непонятно, то, кстати говоря, в телеграм-каналах наших есть чаты, в которые можно писать свои вопросы, мы там тоже... Отвечаем, а я тоже их сам просматриваю. Так. Ага, вот у меня почему-то примерно с середины сейчас чат, где я спрашивал, почему все молчат. Ну ладно, вот Алла спрашивает, как вы рекомендуете определять ставку дисконтирования по аналогичным продуктам? Ну, я... На самом деле, об этом уже чуть позже рассказывал, коротко. Вы должны посмотреть ставку, которая либо, если у вас есть обязательства в той же валюте и на тот же срок, то взять среднюю ставку по таким обязательствам. Если у вас нет таких обязательств, то вы смотрите ставку, по какой вы реально могли бы привлечь. Такие Средства, да, на такой срок. То есть смотрите банковские предложения и их подкладываете в обоснование своего просуждения. То есть, вот определение ставки дисконтирования, кроме ситуации, когда она может быть определена фактическая, да, как с отсрочкой или рассрочкой, например, это предмет просуждения бухгалтера. И, э Профсуждение оно должно быть обоснованным, поэтому я всегда советую оформлять его бухгалтерской справкой, под которую подкладывать максимум информации, подтверждающей правильность этого профсуждения. Ну, то есть в нашем случае это предложения конкретных банков, там это могут быть, например, распечатки с их официальных сайтов, там с приложений и так далее, о том, что вот такие-то. Средства под такой-то процент на такой-то срок можно привлечь. Ну, а если какие-то предодобренные кредиты есть, еще лучше. Елена. Это будет очередная разница в стоимости актива и далее в расходах между бухгалтерским и налоговым учетом? Да, я даже не знаю, как ответить. К сожалению, да, или к счастью, да, потому что э, вот, вообще говоря... Э, в России очень принято пытаться бухгалтерский учет с налоговым сблизить, но цель такая никогда регуляторам не ставилась. Наоборот, бухгалтерский учет Минфином последовательно от налогового оттаскивается. Правила разные. И если мы посмотрим на э, сами вопросы исчисления налогов, у нас сейчас только налог на имущество частично э, исчисляется на основе бухгалтерских данных, да, когда вы среднегодовую стоимость имущества считаете. А правила э, признания доходов и расходов в налоговом учете, да, в соответствии с 25 главой и в бухгалтерском, в соответствии с 9-10 ПБУ они разные и... Э, как бы они не должны быть одинаковые, цели учета очень разные. Я об этом могу очень долго распространяться, но если коротко ответить, то да, это действительно приведет к разницам Мы к необходимости применять 18-е ПГУ, если вы не освобождены от этого применения. Так, Елена, про объект недвижимости. Ну, тут вопрос в плоскость 6-го ФСБ. Как я говорил, я такие вопросы буду пропускать. Алла спрашивает: если мы в основных средствах используем ликвидационную стоимость как стоимость реализации, то эту стоимость тоже нужно дисконтировать. Ну, я так понимаю, что сейчас речь идет о том, что не гарантированная ликвидационная стоимость с точки зрения аренды, а у вас будет равна ликвидационной стоимости с точки зрения применения шестого ПБУ. Ну, коли так, то да, в любом случае вы дисконтируете э, вот ту самую не гарантированную ликвидационную стоимость. Ирина спрашивает, примера по договору лизинга не будет? Ну, собственно, финансовая аренда и лизинг – суть одно и то же, пример такой был, но если... Интересует более глубоко э, учет, связанный с договорами лизинга, в том числе налогов. Это у нас такой вебинар запланирован, если мне не изменяет память, на июнь этого года. Елена спрашивает, это все ручные проводки? Ну, вопрос, смотря в чем вы работаете. То есть, если вы работаете, например, в моем деле, то нет. Если в других системах, то комментировать не буду, поскольку это не совсем корректно будет по отношению к конкурентам. Вот тут по документам вопросы Екатерины, а вот Там я уже тоже об этом говорил, что у вас есть в первичном учетном документе номинальная стоимость, и есть обоснование профсуждения в виде буксправки, где вы доказываете, почему приведенная стоимость именно такая. С точки зрения вашего контрагента, какая у вас приведенная стоимость, ему ну, вообще фиолетово. То есть у него в учете она вообще никак не фигурирует, она только у вас. Так, ну вот много вопросов про запись и презентацию. Давайте я еще раз напомню о том, что все... Кто смотрел сегодня вебинар, получат запись, с вами свяжутся наши помощники, запись вебинара предоставят, презентацию предоставят. Если вы попросите доступ к бесплатному сервису по господдержке, предоставят. Если вы попросите ознакомительный бесплатный доступ к основному функционалу бюро, предоставят. Если вы попросите записи прошедших вебинаров, скажите, какие именно вам интересны, тоже вам предоставят. Еще раз, по всем пяти ФСБУ, пятому, шестому. 25, 26, 27 мы уже проводили вебинары, плюс проводили по упрощенному бухгалтерскому учету, как правильно его организовать, по учетной политике на 22 год и по годовой отчетности за 21. Алла спрашивает, если аренда на год, платежи ежемесячные, надо дисконтировать каждый месяц. Ну Вообще вот прям такой необходимости нету, потому что все-таки вы для чего определяете приведенную стоимость? Для того, чтобы корректно сформировать стоимость активов и обязательств в бухгалтерской отчетности. И вот если вы платежи ежемесячные, но отчетность формируете только годовую, то вовсе не обязательно каждый месяц дисконтировать. Если платежи ежемесячные формируете ежемесячно промежуточную отчетность, тогда да. Татьяна спрашивает, если каждый год арендная плата меняется в большую сторону и проценты банка сейчас скачут и в следующем году могут сильно отличаться от сегодняшних, надо ли каждый год их пересматривать да, надо. И в этом вообще достаточно сильное отличие ФСБУ нового поколения от старых ПБУ. Дело в том, что историческая оценка, она для пользователя финансовой отчетности часто не имеет никакой ценности. На основе нее невозможно принять корректное решение на данных этой отчетности, как раз потому, что обстоятельства меняются. И мы должны каждый раз проверять на отчетную дату, насколько у нас оценки актуальны. Ну вот Юлия примерно о том же спрашивает, про несколько объектов, которые меняются, в том числе меняются. Условия аренды ответ такой же. Наталья спрашивает: раздает по офису. Ну, также я отправлю к нашему вебинару по 25 ФСБУ. Ольга, расскажите, пожалуйста, как исчисляется процент дисконтирования? Ну, в общем-то, примерно полвебинара я об этом рассказывал. Тут, наверное, оставлю этот вопрос. Так, тут повторяется про ежемесячное. Ну, вот еще Юлия пишет про примитивный пример. Ну, слушайте, я думаю, что и эти-то примеры не совсем-всем были понятны. Уже... Прям более детальные ä, разборы сложности, мне кажется, в ознакомительном вебинаре было бы чересчур. Но ä, если есть запрос вот на то, как ä, именно отразить, то у нас есть замечательная служба консалтинга. Ä, и можно адресовать ä, сервис Мое дело Бюро. Запрос вам помогут. Татьяна пишет, если дебет 20-го кредита 96-го первого начисления обязательств, можно ли при инвентаризации через период данного обязательства также отнести на себестоимость? Я не совсем понял вопрос, что именно надо сделать. То есть есть порядок инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в том числе это на оценочные распространяется и здесь как бы никакой такой специфики нету. Как быть действующими договорами аренды до начала применения нового стандарта, спрашивает Елена. Очень подробно мы этот вопрос рассматривали в вебинаре по 25-му ФСБ. Елена спрашивает, какова цель этих нововведений? Неужели налоговики будут все это контролировать? Либо это нужно в первую очередь для оценки бизнеса в целях кредитов и т.д. Ну вот в такой формулировке второе, конечно. То есть цель всей формы бухгалтерского учета, цель всех новых ФСБУ сделать бухгалтерскую отчетность пригодной для принятия решений пользователями этой отчетности, в том числе банками, в том числе инвесторами, в том числе собственниками, акционерами и так далее. И здесь налогового посыла нету, ну, ровно никакого. Если вы обратите внимание, то каждый новый стандарт, он все увеличивает разрыв между правилами бухгалтерского и налогового учета. И это сделано осознанно, потому что налоговый учет, он все-таки служит основной фискальной цели исчислить правильно налоговую базу. Бухгалтерский учет служит цели достоверно и полно представить финансовое положение организации. И вот именно на это направлены все нововведения. На самом деле, налоговикам вообще, вот по-хорошему, если в самую радикальную позицию встать, не должно быть важно, что у вас в бухгалтерском учете. Я вот лично вообще считаю, что им бухгалтерская отчетность не нужна. У них есть налоговая отчетность, и все выводы они должны делать из нее, когда они начинают сопоставлять вот какие-то глупости, типа, почему у вас в отчете о финансовых результатах такие доходы и расходы, а в декларации по прибыли другие. Ну, блин, потому что правила разные, не надо тебе в УФР смотреть, смотри в декларацию по налогу на прибыль. Вот дальше, да, подобные же вопросы. Да, вот Елена дальше пишет, что нас это приближает к оценке активов. обязательств по МСФО. Совершенно верно. Мы идем в эту сторону и все новые стандарты, ну большинство, скажем, из них, большинство их положений, они напрямую, либо напрямую заимствованы с НСФО, либо с большой оглядкой на них писаны. По проверкам, рекомендации, ну в общем-то, те же самые, просуждения обязательно надо подкреплять. В российских реалиях, в российской традиции нам нет бумажки, нет ФХЖ, да, Поэтому э, любая э, запись в бухучете, она должна быть документальной. И в данном случае это э, бухгалтерские справки. ППА амортизация по арендованной земле, спрашивает Светлана. Э, если коротко, да. Если не коротко, то посмотрите наш вебинар. Потому что этот вопрос очень часто возникает и очень часто... Э, Бухгалтеры думают, что так как земля не амортизируется, то аренда земли тоже не амортизируется, это не совсем так. Вот и классный вопрос от Али. А для чего вообще бухучет, если есть налоговый? Я могу полдня, наверное, на эту тему говорить, но если коротко, вот такой бухучет, какой он пока что, ну, по крайней мере, в малом бизнесе, да зачем. Потому что из него очень мало чего можно полезного подчеркнуть, ну, по крайней мере, из бухгалтерской отчетности, в силу того, что э, требования стандартов устарели. И поэтому э, как раз-таки новые ФСБУ в этом плане благо. Они делают так, что у бухгалтера будет работа еще долго. И эта работа не связана с налогами. А если говорить про малый бизнес, то ну, я много говорю и пишу, можно это все посмотреть там на том же клетке или в телеграм-канале меня или просто погуглить что тренд совершенно четкий на то что через несколько лет в малом бизнесе налоги бухгалтер считать не будет от слова совсем все это очень сильно и достаточно быстро перетаскивается на сторону ФНС поэтому работа бухгалтера будет в том, чтобы все-таки вести бухгалтерский учет ну, а в крупном бизнесе, конечно, и налоговые пока никогда не имеются. Ну, и вот, наверное, последнее отвечу. Татьяна пишет, что законодатели думают, чем бы еще подзадолбать бухгалтера. Ну, во-первых, не законодатели думают, а нынешние стандарты разрабатываются не только и не столько государством. Большую их часть, ну, больше половины разрабатывают негосударственные регуляторы, то есть представители профессионального сообщества, такие же главбухи, как вы, вот. ну только, как правило, из организаций покрупнее. И любой главбух, любой бухгалтер, любой вообще сочувствующий может поучаствовать в... В этом процессе нормотворчества и свои предложения через процедуру общественного обсуждения проектов СБУ донести до регуляторов. И я везде и всегда призываю воспользоваться этим правом, потому что ну, вот, одна голова, что называется «хорошо», много лучше, и коль скоро государство наконец признало, что главбух это существо мыслящее, что у него может быть профсуждение и какая-то своя позиция по поводу э, нормативки, так грех этим не пользоваться. К сожалению, вот, э, ну, по крайней мере со стороны БМС я вижу довольно низкую активность от э, э, профсообщества из не самого большого бизнеса, из средних, из малых компаний, очень мало кто этой возможностью пользуются. Ну что, коллеги, рад вас всех сегодня видеть. Еще раз жду на вебинаре через неделю по нормам, по мерам господдержки, через месяц там с небольшим по оценочным обязательствам. Очень буду рад, если вы продолжите слушать наши вебинары и пользоваться нашими сервисами.